Если вы любите драники, предлагаю вам шикарный вариант для завтрака или перекуса в течение дня. Драники с семгой. в сочетании румяного драника и слабосоленной рыбки просто идеальные, понравится всем. Драники можно подавать к столу в любое время, мне нравится их подавать в качестве завтрака, с чашечкой вкусного чая или кофе, рыбка может быть слабосоленной или копченой, при подаче обязательно добавьте немного сметаны и рубленый зеленый лук список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. Картофель очистите, вымойте и просушите. Натрите картофель и лук на самой мелкой терке. Добавьте в миску с картофелем и луком яйцо, пшеничную муку, соль и перец по вкусу. Перемешайте все ингредиенты и прогрейте сковороду, выкладывайте массу из картофеля столовой ложкой, жарьте драники с каждой стороны по одну-две минуты. Вкуснее тем, кто подпишется. Жарьте все драники, иногда подливая немного масла в сковороду. Жареные драники полейте сметаной, добавьте кусочки красной рыбы, посыпьте рубленым зеленым луком, вот и все. Подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Картофель, 350 грамм. Яйца, одна штука. мука пшеничная, 1-2 столовые ложек. Семга, 70 грамм. Слабосоленное. Масло растительное, 2-3 столовые ложек. Репчатый лук. 40 грамм, зеленый лук, по вкусу, сметана, по вкусу, соль, по вкусу, перец, по вкусу, количество порций, 2. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Заходите на канал снова, котятки.